Волчий сын. Он вырос около людей. Его щенком забрали в город Кутенком, в миску, носом Пей, залуженный на руках пород. Он вырос, но не стал ручным. Смотрел вокруг и скалил зубы. Волчица серой, волчий сын не ел испорченного зуба. От ласков вздымалась дыбом шерсти. Глаза горели жаром злости. Хозяин звал волчонка бесть, бросая сваренные кости. Ну, зверь!» Смеялся, тыча в клеть, стараясь уколоть больнее. Держа на всякий случай плеть, иди ко мне, иди скорее. А волку снилась ночью мать, ее глаза с янтарным блеском. Боль начинала клокотать, он бился грудью по железке, он выл от горя и тоски, он выл от ненависти лютой. И грыз со скрежетом замки, Чтоб поскорее сбежать оттуда. И как-то в ночь замок слетел, Освобождая бесть из клетки. Хозяин, выпивший, храпел в трусах На старенькой кушетке, И волк, своих не чуя ног, Рванул из клетки на свободу. Бежал и полз, насколько мог, Локал из мутной лужи воду, И вот уж лес рукой подать. Там было логово, там братья. Он стал от счастья подвывать, Представив теплые объятия. А волки, слыша этот вой И тошнотворный сладкий запах, Такой несносный и чужой На стертых кровь дрожащих лапах. Последний миг, что видел бесть, Глаза волков с янтарным блеском. И в них горела жарко месть. И шерсть его летела с треском.